два человека в трех государствах. Но почему же спустя столько лет болезнь снова вернулась? Это локальные вспышки в определенных регионах нашей страны. связано это с тем, что в этих регионах традиционно мало прививают детей от пыли В тех регионах, где прививают как положено, таких вспышек не наблюдается.